работаем его а из-за него. Курим сейчас курию, берем на волос. О, Кади, вспомни, Казина Андребелс. Полера подрывается, да, правда. Идем в ресторан, доброта и да. То есть, если ты видишь, она Да лайк да? да, А что в смысле? Да как же так? Да, как же Я погоречился Ну чё ты самом деле, я же извинился Пошли-ка в баню целый день, топилась ходи ка за водой, я чё-то притомился